Поисковой оптимизации в общих чертах хочу рассказать как вообще выстраиваться Самое первое вам надо определиться с направлением. Вообще можно вести несколько проектов, И я вам рекомендую именно работать как менеджер. То есть именно вот я в курсе рассказываю, как последовательно это сделать с точки зрения менеджера. Потому что самостоятельно все это раскручивать, все это делать, все эти манипуляции это достаточно затратно по времени. Очень четко определить целевую аудиторию, кому вы хотите продавать. Ну, в этом отношении, конечно, хорошо работает текстная реклама, но тут все в совокупности. Начально надо определить, вот вы, например, хотите продавать какие-нибудь там Flame какой-нибудь или даже всякие млм бизнесы тоже можно на самом деле на этом выстраивать. Хотя, так как народ не очень хорошо умеет это делать, можно иметь конкурентное преимущество и выстроить свою цепь. И подхватывать, я вот давал курс по email маркетингу вы выстраиваете цепочки по группу, серию писем, когда вы людям рассказываете о какой-то проблеме. Вообще настоящая партнерская программа заключается в том, чтобы не рекламировать напрямую ваш продукт, вашего человека. человека то есть тот продукт, который вы хотите продать, вы напрямую не рекламируете никогда создается так называемый фронтенд продукт это продукт приманка если вы обратите внимание в магазинах есть ряд продуктов которые бесплатно почти ну, не бесплатные они стоят дешево но они востребованы и если вы еще раз обратите внимание что что, что рекламируются какие-нибудь там апельсины мандарины за относительно небольшие деньги да и продукты которые востребованы уже продаются и стоят небольших относительно денег то есть люди за ними идут, но так как они идут по супермаркету, они одновременно захватывают большое, ну, со стороны. Выстраивается так как планирование магазина таким образом, осуществляется, чтобы людям было труднодоступны эти места, То есть, чтобы взять, например, хлеб и молоко, они разносятся в разные части магазина, чтобы человек прошел через весь магазин все полки захватить. Это сделано намеренно для того, чтобы люди параллельно что-то еще купили. Вот точно такая же ситуация в интернете. Продается обычно не напрямую продукт, а создается какая-то серия. Вот даже если рассматривать версию вот того, что я вас приглашаю на семинар по SEO, естественно, что я какие-то свои цели преследую, что в дальнейшем, возможно, вас заинтересуют там, может быть, какие-то мои другие продукты. Плюс по партнерке какие-то проценты человека, который вас... Ко мне, со мной свел. То есть аналогично вы выстраиваете структуру, выстраиваете, ну, например, как 10 способов как похудеть. И вот на эту статью вы гоните людей, понимаете? Вы не на продукт там по походанию, а пишете статью. 10 способов, 7 способов там. Но найдена новая технология. Вот если обратить внимание, есть всякие сайты, где скачивают всякую всякие книжки, всякие музыку. Там такие всплывающие рекламы. И смотрите на заголовки, которые там пишутся. То вот эти вот заголовки, которые цепляющие, картинки, которые цепляющие, они неспроста так сделаны. Их задача захватить ваше внимание. И вот они ведут, кстати, если обратить внимание, они ведут по нескольким страницам, и там опять же крутится вот эта вот байнерная реклама, контекстная реклама. Люди за... продают этот трафик. Вообще трафик можно перепродавать. Тоже, ту же контекстную рекламу вот этот одноцентный трафик, вот есть такая технология, когда создается портал большой, на него закупается много дешевого трафика через контекстную рекламу по разным целевым запросам. А потом показывается, что вот статистика, что вот на этот портал очень большая посещаемость, там может быть там 10 тысяч человек в день, 20 тысяч человек в день. За счет этого ценность... Этого портала с точки зрения меня как покупателя рекламного места на нем, например, баннер купить, она повышается. То есть я могу задрать цены на тот же баннер очень сильно. Обычно баннер в зависимости от позиции, он закупается на месяц вперед. То есть и стоимость, соответственно, там колеблется. Может сотню стоит, может и больше баксов, может и тысячу. Тут сильно зависит от этого. Вот, портала на таких штуках зарабатывают. Так вот, определить целевую аудиторию, кто ваш идеальный клиент, кому вы хотите свой прода продукт продать. Или, в общем-то, в идеале вы должны не один продукт продавать, а много, но ваш сайт должен как, как спрут, он множество, множество секций. И вы четко должны разделить для каждой секции свою такую продающую. Представьте себе воронку. Вот конечную цель вы себе ставите. Вот хочу продать какой-то там бат. И пишите серию статей про тоже к чему этот БАД я не знаю биодобавки например что нибудь там улучшает здоровье улучшает самочувствие и так далее всякие такие проблемные статьи и в этих статьях просто упоминается что наладить какой нибудь гормональный баланс в организме можно при помощи вот этого вот БАДА даете картиночку и ведете на сайт причем не обязательно на свой, вот можно создавать чем вообще Фишка в том, что можно создать сразу свой интернет-магазин и сразу это все продавать. Физически вам для этого даже не надо иметь эти продукты. Вам самое сложное в интернете это именно привлечение людей. Где их взять? Для любого интернета проблема, где взять клиентов, которые бы пришли. Они покупают трафик в контекстной рекламе. Если вы создаете такой большой монстроподобный сайт, на который приходят люди, поток людей, вы можете перенаправить этот трафик на чужой интернет-магазин, а можете сделать свой интернет-магазин. Начинать проще всего, конечно, с чужого. Фактически это та же самая партнерка. партнерка понимаете? То есть тот же Озон, вы берете на, на Озоне книжки и тупо проставляете в себя в статьях. Обзор книжки написали, ссылку на, на Amazon бах. Там какие-нибудь канцелярские товары хорошо продаются. Всякие там, вот я Марескн, например, сейчас купил. Я люблю вот такие штуки. Марескин вообще такой блокноте классный Он, я не знаю, у него. Когда-то вот я это заразился, есть такой Данил Гридин, он специализируется по B2B маркетингу, он, вот, он эти малескины все рекламировал. Я пока его в руках не взял, думал, что это такое. Он, он напоминает бумага такая, еще в советские времена у нас тетрадки такие были. И бумага, она не хбашная, ну, в общем, натуральная бумага, которая варится из ткани. И ну, брендовым брендовая такая штука вот такие вот брендовые штуки вы можете себя расписывать на сайте что вот классная штука вы там купили там да, в общем то просто банальная статью внизу несколько баннеров на интернет-магазин где вы можете их продать свои чужие неважно важно что у тебя получается какой-то вот источник дополнительного дохода если уже у вас есть сайт, на котором есть трафик и вы видите, просто люди приходят, побродили и уходят, почему бы этот сайт не использовать? Если, конечно, вы не продаете свои услуги. Вот для сайта вот, например, мой сайт больше большепродаж.ру, на нем вы не увидите в контекстной вот этот вот оценки рекламы, потому что с точки зрения бизнеса он убивает бизнес. В общем, получается, что Именно для, для бизнес сайтов, для компаний нельзя ее ни в коем случае ставить, но с точки зрения, если вы делаете на этом бизнес, то ничто не мешает создавать такие сайты. Причем эти сайты вы можете использовать для раскрутки своих других каких-то сервисов, потому что оно все в параллельном. После того, как вы подобрали поисковые фразы, вам надо, есть поисковые фразы, такие сервисы типа Яндекс, Wordstat. Я в курсе тому по SEO рассказываю. По SEO, по контекстной рекламе. В общем, идеология там примерно одинакова. Надо подобрать ключевые фразы, которые уже набирают люди в интернете. Реально получается, что у нас есть два поисковика основных. Это Google и Яндекс. Примерно группа пополам они делят рынок. Их. можно обойтись например сервисами яндекса для анализа просто в Google там немножко удобнее в том плане что в google позволяет автоматизировать скачивание этих э, ключевых фраз вы отбираете и смотрите статистику сколько раз в месяц люди набирали ту или иную фразу Потом это все ранжируется по критериям. Насколько с вашей точки зрения монетизируема эта фраза? или не монетизируемы? Для вот такой рекламы вам надо отбирать именно монетизируемые фразы, то есть те конкурентные, по которым потенциально люди уже дают рекламу. Вы можете даже проверить, дают по ним рекламу или нет. Просто набирайте в поисковике и смотрите, в таком-то регионе есть реклама или нет. Если есть реклама, да, это хорошая потенциально фраза для раскрутки вашего бизнеса. Вот Набрав этих фраз много. Обычно там, это называется семантическое ядро сайта. Такое страшное слово. Вы из этих фраз выбираете примерно процентов 20 самых вкусных. Я их обычно ранжирую от 0 до 10. И в Excel сортирую. У меня сейчас специально программу для этого написали. Но, в общем-то, реально можно это все делать в Excel. Те фразы, которые самые интересные, я помечаю десяткой. Те, которые менее интересны, там ближе к нулю. И вот отсортировав их, у меня создается такой план. Я группирую эти фразы по группам. Например, вот БАДы так одна группа, там какие-нибудь бандажи на руку, тонометры это другая группа и так далее. Понимаете? То есть вы по, по критериям смотрите, что вот я хочу продать такой-то товар. Мне надо сформировать такую-то воронку для продажи этого товара или группы товаров. И набор статей под эту группу выстраиваете. У вас такой получается древовидный сайт план сайта. И дальше вы просто планируете: что вот я начинаю с этого, с этого, с этого, и заполнять этот сайт статьями. Более подробно, как оптимизировать сами тексты. Я в курсе здесь рассказал бесплатно. Еще буду рассказывать, как делать дискриппшен. В общем, на текущий момент достаточно просто банально прописывать структуру сайта. Вот опыт показывает, что просто используя относительно низкочастотные фразы, вы можете покрыть без всякой закупки ссылок, без внешнего бюджета. Просто создав структуру, вы можете неплохо раскрутить сайт и получить поток клиентов очень даже неплохой. Реально. 200 статей, 200-300 статей, вот будет у вас уже порядка 300 людей в день. 1000 статей, это будет уже полторы тысячи примерно под посетителей в день. Там сильно зависит от того, насколько много вы ошибок, в сайте сделали. Но если делать совсем без ошибок, то посетителей будет еще больше. Так не получается, чтобы. Вот я специально для этого программу писал, чтобы устранить все возможные ошибки и автоматизировать этот процесс по максимуму, чтобы людям просто дать задачу, поставили, написали статьи, у вас год готовый сайт, который фактически он у вас ну, не пассивный, но полупассивный доход приносит. После того как вы наполняли наполняете, ну при помощи контекстной рекламы вы выделяете самые интересные статьи. Может быть параллельно вы ведете партнерку в общем то я не ограничивался бы именно с чисто поисковиками, потому что поисковый трафик он долговременный он работает долго но он не работает на картковременные события вот, например на концерт вы не сможете так поисковым трафиком людей привести для этого нужно вот группы фейсбуки такое такого вот движения где постоянно люди фанатеют либо же вы делаете контекстную рекламу контекстная реклама единовременно может быстро привести клиентов. Опыт показывает, что ну, достаточно дорогое удовольствие. В общем, но набив руку, можно неплохо отрабатывать, получать неплохих по качеству клиентов именно при помощи контекстной рекламы. Плюс вы вы, вы улуживаете те фразы, которые монетизируемы, и на них больше всего упор делаете в раскрутке сайта. Вот это вот фишка, про которую обычно никто не говорит. что надо не весь сайт, не болты эти фразы продвигать, а надо выяснить те фразы, которые монетизируемые конкретно в вашем конкретном случае. Вы собираете статистику и смотрите, что вот эта вот фраза мне принесла там три клиента, вот эта фраза мы на нее столько же денег вложили, а она ни одного клиента не привела. Куда мы будем вкладывать деньги? Естественно, чтобы в ту, которая больше клиентов привела. Вы, у вас есть два варианта: либо же пытаться раскрутить ту фразу, которая никого еще не привела вкладывать деньги либо же увеличить поток на то которое еще ну, уже приводит ну как объяснить если у вас есть представьте себе у вас есть вот машинка которая печатает деньги да вы на вход вставляете доллар на выходе 10 долларов и если уже сейчас у вас машинка приносит например на входе 1 доллар на выходе 5 долларов то те же 10 долларов можно Получить просто, подав на вход 2 доллара. знаете То есть. У вас есть два варианта. Либо же, либо же апгрейдить эту машинку, оптимизировать ее, что может быть достаточно дорого. Либо же на вход просто больше клиентов привести. Больше денег на входе, больше денег на выходе. Если она уже работает, то пусть работает. А уже потом будем ее апгрейдить и дополнительно, чтобы она более эффективно работала. В общем-то, апгрейд это. Вот, вот если рассматривать именно в интернет-продажах, это продающие страницы вот у нее такое есть понятие конверсия есть люди приходят на страницу например конверсия один процент это значит что из 100 человек в покупателя в конвертировался только один соответственно повысить на один процент конверсии у вас получится уже два покупателя понимаете и реально либо же можно увеличить поток входящих людей либо же можно увеличить поток конверсии но обычно проще увеличить входящий поток, а уже потом оптимизировать саму страницу. Вы видите, что она достаточно эффективна, вы создаете ее копию, вносите какие-то корректировки и создаете специальные тесты, так называемые сплит тесты когда автоматически она определяет, какая страница лучше дает результат. Потестировали, потестировали, смотрите, что вариант номер А, Б, вариант Б, он дал больше конверсии. Его Оставляем, а вариант А заменяем на другую новую версию страницы. И так постоянно они все время тестируются. Это я все рассказываю в курсе по контекстной рекламе. Вот в книжке я это описывал, как это все делается. Вы За счет этого постоянно вот этот апгрейд получается на автоматическом режиме. То есть вы не вносите больших затрат, но он на автомате. Вы просто людей нагоняете, и у вас постоянно улучшается конверсия вашей цепочки. За счет этого вы получаете уже на выходе, на входе, там был, было 5 евро, ой, 5 долларов с одного, стало 7 долларов, например. То есть именно вот такой вот грубый пример, как происходит этот вот оптимизация. Точно так же вы можете оптимизировать входящий трафик. Вы можете приводить входящих людей более качественных. Вот этот вот момент, то, что 3 процентов вот 100 человек было на входе, да, вы дали контекстную рекламу. Прогнали. Две недели примерно, ну месяц, смотрите, что и став раз там, 95 не дали ни одной конверсии, никаких результатов. Вы их притормаживаете, оставляете эти 3-5%, и вот эти 3-5% у вас резко получаются качественнее То есть вы гораздо меньше денег тратите, но при этом у вас постоянный поток. У вас машинка работает на автомате. То есть доллар пришел, 5 вышло. Пришел, вышло. Никаких проблем, То есть оно автоматически работает. Но на это надо достаточно большие деньги вложить, потому что контекстная реклама ну очень, ну не очень, но достаточно дорогое удовольствие. То есть этим надо заниматься. Лучше всего это все-таки людям отдать. Но изначально понимать, как оно работает, все-таки полезно. Потому что психология людей очень сильно. Вы когда один раз вот я почему рекомендую изучать саму контекстную рекламу? Вы очень хорошо понимаете, начинаете психологию людей. Потому что когда вы видите эти запросы в поисковой системе, это как зеркало. Вот представьте, вот вы смотрите в зеркало. Вот точно так же интернет, это вот Яндекс или Google, да, это тоже зеркало. Люди набирают запросы, ищут какие-то решения своих проблем. Хочу похудеть, да? Как не есть ничего и при этом похудеть? Или как что съесть, чтобы похудеть? Обычно такая фраза прямо противоположно, потому что никто ничего не хочет делать, еще при этом ничего не делать и не бегать и физических упражнений никаких. Нет. Вы смотрите, сколько вот этих вот запросов у нас Яндекс и Google, они собирают статистику. Он пишет, что вот как похудеть набралось столько-то людей, например, тысячи, да? А как похудеть и ничего не делать набрало, например, две А что съесть, чтобы похудеть, набрала три Вы смотрите, ага. Те, которые хотят есть, ничего не делать и похудеть, они самые интересные. Вот это вот зеркальное отражение потребностей у нас есть в сервисе Яндекс.Вордстат. Вы просто банально можете видеть, что люди хотят. А контекстная реклама она отфильтровывает из тех фраз, которые вы предположили, что они монетизируемые. То есть, те фразы, которые люди набирают, это не значит, что они за это готовы платить. Понимаете? То есть далеко не всегда люди то, что они хотят, и то, что они готовы за это заплатить деньги, и даже то, что они говорят. Вот есть пример с компанией Sony. Когда они выводили свой Walkman, такой плеер был, и они определяли, какого цвета плеер лучше всего понравился людям. Вроде как народ говорил, что желтый, да? А тогда. На выходе предложили, там были такие боксы, предложили выбрать плееры, которые разно, разно, разных цветов, те, которые понравились, можно с собой было. И что вы думаете? Выбрали-то в основном черного цвета. То есть люди, то, что они говорят, далеко не то, что на самом деле. Вот контекстная реклама, она, люди день, деньгами, фактически они кликают на то, что они хотят. И покупают. И по результатам вот конверсия это именно покупка либо же регистрация на сайте либо же там в почтовую какую-то там рассылку вот это вот называется конверсия то есть факт того что человек не просто заинтересовался не просто кликнул на потому что можно ну вот э, мерз я все время привожу если человек набирал слово клубничка то это не значит что он хочет клубнику понимаете а вы создали объявление по такой фразе и люди будут просто-напросто кликивать постоянно ваши ваши деньги. И очень четко надо определить вот этот вот аналитический процесс. Когда вы один раз сделаете, вы начинаете понимать, какие фразы людей интересуют. И вообще у людей бывает такое поразрение в бизнесе, вообще глобально вообще в жизни, что одно дело, когда ты видишь а другое дело когда ты вот деньги заплатил свои когда в контекстной рекламе получается очень быстро обучаешься потому что ты платишь свои деньги и ты видишь результат как конкретно люди среагировали на твое рекламное послание потому что тут много факторов насколько качественно ты напишешь насколько интересно ты напишешь объявление там еще такая штука что Гугл, он поощряет более качественные, Яндекс тоже более качественное объявление Чем качественнее вы напишете объявление, чем оно больше привлекает людей, тем оно дешевле клики получается. Если несколько человек одновременно подает объявлением по одной и той же ключевой фразе, то дешевле обходится объявление тому, чье объявление будет больше всего прокликиваться, то, что больше всего заинтересует. В общем, то такая же ситуация теперь и в поисковом Получается, что вы когда создаете страницу, вы. Насколько она интересная для людей, то сейчас уже поведенческие факторы системы анализирует, сколько людей были на странице. То есть автоматически сгенерировать контент на сайт уже не получается. Раньше можно было каталог загнать, автоматически взять его сгенерировать сайт и можно было получать деньги. В общем, тот же каталог озона запросто можно было генерировать сайт, буквально на автопилоте зарабатывали люди деньги. Сейчас это уже так не проходит, приходится писать эти вот уникальные тексты, именно полезные для людей. Но тут уже ничего не поделожно. С другой стороны, у нас зато конкурентное преимущество получается, потому что если вы тщательно проработаете один разделов, у вас будет постоянный поток клиентов без проблем. Так, что еще? О! Технологии генерирования контента. Ну, самое простое это вот именно решение проблем клиентов. Таких всяких вещи типа 10 проблем. То есть вы смотрите по форумам, по запросам, какие проблемы есть у людей. Старайтесь на них ответить. Я банально даже задаю людям на фрилансе. Напишите мне статью по такой-то ключевой фразе. Дальше эту статью беру как черновик, и уже на основе. Формулирую более-менее своими словами. Второй вариант, когда я пишу полностью свои авторские статьи, это когда по тематикам что-то меня зацепило. Я чаще всего провожу по таким сложным темам вебинары. Вот, например, как сегодня. Я берешь план, план составляешь примерно, какая проблема у людей, как заработать денег в интернете, да, и рассказываешь. Потом дробится. Фактически у вас есть какой-то план, но этот план состоит из частей. Семинар. Семинар записывается в аудио, видео. У вас получается сразу множество контентов: видео контент, который вы можете на YouTube залить, оттуда ссылку на свою статью в сайте. С этого даже дробится. Обычно вот один вебинар вот такой, он дробится на сайт, на части. В данном случае у нас раздел, например, это предварительно было. Это AdSense, потом у нас партнерка, потом у нас поисковая оптимизация. Фактически три разных модуля. Три, статьи даже можно больше нарезать. Сейчас вы, при заливке видео на YouTube есть возможность автоматизировать процесс перевода этого в текст. Я вам выложу на днях на сайт видео, как это делается. Почему? Получается практически на автомате вы можете получить мы наговорили текст, на вот лучше всего, конечно, когда у вас есть какая-то аудитория, которая может задавать вопросы, кому, с кем вы обратная связь, потому что оно получается более живое и вы по энергетике гораздо более эффективно рассказывать эту эту информацию. Потом в том же Google автоматически распознается ваш голос, в речь. Либо же просто отдаете этот звук фрилансерам, которые его расшифровывают в текст, либо же полуавтоматически можно в текст расшифровать. И дальше другие фрилансерам отдаешь, там относительно недорого это стоит, 3-5 рублей за минуту, они его облагораживают в читабельный вид. Ну, естественно, что есть люди, которые потом могут его... То есть можно сразу в готовую статью. То есть формируйте мне там ряд статей по таким то подпунктам. То есть у вас, как правило, семинар, он на части разбит, и вы видите, что по этим, по этим вещам можете статьи сделать. Делаете эти статьи на сайт, создаете в YouTube видео. С этого видео ссылку на свой сайт делаете для раскрутки. Создаете еще, можно сделать аудио аудиоверсию, которую можно выложить на специальные сервисы есть аудиоподкастов точно так же плюс вы в рассылку в своем пускаете эту статью то есть серию статей потому что в общем-то смысл большой текст такой отдавать сразу нету но серию статей вы можете пускать в рассылку людям интересно эта информация сейчас множественный контент одновременно формируется и плюс ко всему вы все это еще и продать можете отдельным своим продуктом то есть как, в общем-то, мы инфобизнесом занимаемся. В общем, инфобизнес это у меня такое второстепенное хобби получилось, что я занимаюсь разработкой автоматизации вот, программ и маркетингом, то есть помогаю людям создать сайты, вот раскрутить, это все настроить аналитику, контекстную рекламу. Но параллельно обучаю людей этим вещам, потому что, в общем-то, обучаю точно так же, как, как я, как вот Алла, вы можете создавать свои продукты. В чем-то вы же специалисты. Наверняка в что-то, в чем вы действительно специалисты. Не так это страшно, как кажется. Создали вот этот вот контент. Ну, я уже тематики всяких. И блогинг. Блогинг это фактически вы можете просто контент выдавать в виде тематических статей. На, даже не тематических, просто статей на блоге это вариант сайта на движке типа wordpress но ну, у меня вот например сайт на последние сайты на... на бесплатном движке wordpress и хочу сказать что развернуть такой вот сайт стоит совсем недорого реально можно за вечер вот дать фрилансерам сказать чтобы они развернули вам надо сделать несколько действий это купить домен дойти на сервис который регистрирует домен я например пользуюсь таким тудаминс вот. .ру купить хостинг хостинг это такой сервер на котором в интернете ваш сайт будет размещаться для начала можно самый дешевый хостинг покупать Но лучше именно чтобы он был ваш собственный то есть не на бесплатных пользоваться вот это по деньгам домен стоит 100 рублей в год и хостинг Самый дешевый там доллара 3, наверное, 100, То тоже 100 рублей получается в месяц. И многие из хостингов позволяют тут же WordPress раскрутить вообще автоматически. Но я бы рекомендовал все-таки каким-то нанять, чтобы они вам это все настроили, чтобы вам техническими вещами вообще не заниматься. Потому что это все отнимает время, ресурсы и очень быстро пожирает ресурсы. Не отвлекайтесь на, на технические вещи. Просто отдавайте людям чтобы они все за вас делали, а лучше всего найти какой-нибудь сервис, который бы все это уже готовое делалось, вам только статьи наполнять. Движение еще постепенно вы будете видеть, что там часть каких-то сильно конкурентных запросов есть, по ним может быть имеет смысл закупать ссылки. Но по закупку ссылок это отдельная тема, в общем-то, это я в курсе по поисковой оптимизации. Рассказываю. И все это по кругу повторять. Постепенно вы будете наращивать, наращивать. У вас будет важно главное сделать себе план и его выполнять. Вот именно действие. Вот. Есть классная штука, понимаете, как Андрей Поробио вам как-то сказал, что написанный продающий текст работает лучше, чем не написанный, о котором вы думаете. А написанный и выложенный, Работают еще лучше, то есть выложены в интернет. А написанный выложены и прочитаны, то есть вы привели туда клиентов. Работают гораздо лучше, чем первые два. Понимаете? То есть важно действие, важно, чтобы вы не собирали эту информацию, вот что я вам рассказал. Если вам действительно это интересная тематика, не так сложно создать сайт, создать какой-то свой бизнес. Вообще я, я считаю, что сейчас это... Я просто вижу, сколько людей. У меня вот сын собрался. Тоже я ему. Я ему сказал, какая тема. Дал ему конкретно семантическое ведро. Вот он на 10 страниц, страницах сдулся. То есть, вот больше десяти статей он написать не смог. Уже два месяца он младший, он все хочет, хочет денег. Я говорю, не, не проблема. Я говорю, вот тебе тема, вот тебе список, пишешь статьи. Я говорю, не знаешь, берешь поиски веки, набираешь, делаешь рерайт. Я даже говорю, что он за счет этого. Я преследую две цели, потому что он, делая рерайт, человек он читает эту статью, он набирается опыт. Понимаете, он параллельно набирает, он, обучение ребенка осуществляется. Плюс он специализируется в этой теме, он, со временем вы становитесь экспертным. Реально получается, экспертность набрать очень быстро можно. А? Самый эффектный способ это именно вебинары, потому что когда вы готовитесь к вебинару, вы не можете сказать вот такой от балды, тоже же статью можно написать относительно от балды, понимаете? А вот чтобы вебинар провести, на нем люди сидят живые, они вам могут в ответ ответить, что и туфту гонишь, понимаешь? Тут... и как бы так надо начали достаточно серьезно прорабатывать темы. Вот получается, за счет того, что постоянно прорабатываешь, прорабатываешь какие-то узкие темы, начинаешь сильно-сильно прокачивать экспертность в чем-то. Вообще по-хорошему, пару книжек в любой области, сейчас в интернете материала немерен, но в интернете он как-то, мне, например, хуже читается. Ладно, пожалуй, на этом в основном я хотел все. Что еще хотел вам дать? Это попросить вас написать отзыв на вот этой вот страничке. Там есть кнопочка лайк, если понравилось, то лайкнуть. И есть какие-то вопросы у вас по вот этой теме или нет? То есть, что еще может быть вам интересно было бы узнать? Пока у нас есть время, буду признателен за любые отзывы. За Понравилось, не понравилось. То есть, если что-то я неправильно говорю, если это в то, тут то тоже мне интересно, это все-таки какая-то обратная связь очень хотелось бы получить. Алла пишет, мои барышни столько раскачались и начали действовать, умнички, ну, так отлично раз начали действовать, значит, я не, я не зря этот тренинг, я все-таки думаю, что Алла может замотивировать на Судя по моему опыту, она может людей вывести до результата однозначно, получить именно нужный результат. И вы все заработаете свой миллион. Я просто вижу, я по секрету могу сказать, что работает. Вообще, если вы начинаете вот такой бизнес, старайтесь его продавать. То есть по возможности не работать бесплатно. Если вы кому-то чего-то даете, потому что. Именно тут платные продукты, они больше как объяснить? Чем человек больше за них заплатил, тем он больше чувствует ценность. Очень тяжело. Вопрос от Лоры. Как долго надо заниматься сайтом, блогом, чтобы он начал приносить какие-то ощутимые деньги? От чего это зависит? Быстрота получения результата. Но реально блок можно раскрутить относительно быстро сильно зависит от, от количества материала которые вы туда будете и над интересного материала. то есть я говорю что среднестатистические такие показатели тысячи тысячи страниц не усиленно конкурентного сайта дают примерно 10 тысяч россии тысячи вот, посетителей то есть вы можете вести несколько сайтов вы тут чтобы 3000 посетителей получить сайт, он должен быть динамический. Желательно, что можно сделать там, например, форумы. То есть за счет того, что вы будете давать какую-то обратную связь, какой у вас будет автоматически генерироваться контент дополнительный. Но реально, я думаю, что минимум три месяца надо вложиться, чтобы поднять его в каких-то позициях. Ну по хорошему это полгода. Через полгода он то есть я бы я бы не сказал, что вот пример Аллы, Алла пишет, что мой сайт-окупился первые полтора месяца. Я платила за сервис дорого и за год вперед. И все это купил Что касается Аллы, тут позиция такая, что надо заниматься этим очень серьезно. Понимаете? То есть, если и вы, у вас действительно есть какие-то экспертные знания в чем-то, вот тут момент очень такой, что надо этим гореть. То есть, у вас должна быть Первое, это должна быть цель, которую вы четко себе представляете. Вот что вы хотите в этой жизни? Зачем вам эти деньги? Потому что просто так деньги ради денег это так, ну, скажем так, мне на, на текущий момент достаточно денег, что я не переживаю за свою жизнь. Но меня даже не не столь цен деньги интересуют, именно какие-то такие вещи, которые мне на текущий момент недоступны. Вот хочется, я вот знаю, что вот ради того, чтобы получить эти, эти вещи мне надо перепрыгнуть в очередную реку чтобы мне например очень интересно было бы пообщаться с людьми там, с очень высоким уровнем очень сильно это начинаешь ощущать когда вот, пару раз в такой тусовки с миллионерами побываешь вот, настоящими долларами миллионерами и понимаешь, что чего-то у тебя не хватает чуть-чуть там чуть-чуть докрутить и хочется в них в них лица. Причем не просто там, а особенно там крутые миллионеры, там, которые по 10 миллионов зарабатывают, по 100 миллионов. Там уже другие совсем категории. Ну, мне, например, хочу где в в десятку, чтобы было. Вот хочется вот именно само общество. Там интересные люди, интересны у них совсем другие позиции. Вот. Мне нравятся сайталы, там нет рекламы. Я вам еще раз объясняю. Сайт Аллы построен на принципе не... Заработок, монетизации у Аллы построен на других принципах. Там нельзя давать рекламу. Понимаете? Реклама. Там можно рекламировать либо свои продукты, либо продукты партнеров. Но контекстную рекламу там категорически нельзя давать, потому что я имею в виду рекламу чужую, контекстную, адсенс. На ценсе зарабатывать это такой трафик. Вот я раньше этим занимался, сейчас у меня пару пассивных сайтов, это деньги приносят, но мне сейчас это стало неинтересно, потому что это такой как бы начальный капитал можно на этом -э сделать и плюс можно сделать себе гарантию, что там у вас будут деньги постоянно идти. Понимаете? Да. У Ала серьезный проект. Серьезный проект, когда вы серьезно занимаетесь день Заработка. На серьезном таком проекте можно гораздо быстрее заработать деньги. То есть на аценсе вы быстро не заработаете. Потому что, чтобы раскрутить сайт до такого уровня, надо попахать, попахать еще. Хотя и так, и так пахать приходится. Понимаете, тут я бы делал все-таки разносторонние. Нету своих продуктов. Лучше вообще в идеале начинать все-таки с партнеркой. Мне партнерка больше прильщает. Потому что когда люди видят именно аценс. Когда у вас крутится, о них э, доверие к вашему сайту падает. Да, на это можно заработать, то есть это специально для этого у меня есть проекты. А вот когда делаешь по партнерке, тогда не видно. Вот этот сайт, сейчас покажу еще раз картинку. Вот на этом сайте нету контекстной рекламы. Здесь четко идут просто описания различных продуктов, описание проблем, понимаете? То есть женщина сделала сайт, который Решают чужие проблемы. Люди приходят, читают интересные статьи. Параллельно им предлагаются какие-то продукты по партнерке. И она не продает свои продукты. То есть уже с этого можно зарабатывать, если вы не можете свои создать. А в идеале создавать своих. На партнерках зарабатываешь гораздо больше, чем на контекстной рекламе. Я полностью согласен. Все-таки партнерки. Это такая штука. Классная штука вообще. Что интересно, что по партнерке и даже когда у вас есть свои продукты, вы зарабатываете гораздо лучше. То есть у вас эффект такой получается, что вот я бы, например, на вашем месте с вот салой бы за если есть возможность, потому что у нее реально классный продукт. Я я знаю я, я знаю все ее продукты и знаю какие там обороты, то есть там классно. Реально вы можете заработать классные деньги. Вот. Алла включила партнерка Отлично. Так что, на самом деле, вы можете по партнерке работать даже без своего сайта. Можно сделать, есть такая штука, как визит, сайт визитка в Яндексе, когда вы в Яндекс директе подаете рекламу, можно создать визитку, на которой создается, ну вот я не знаю точно, можно ли там такой именно вариант, ну, там получается такой мини-сайтик одностранично ну есть сервисы сервисы которые позволяют создать сайты типа там just click например когда банально простой простейший сайт вы там одновременно ну на джастклике вам придется деньги платить за его использование я бы все-таки блог бы развернул это, это делается элементарно так что там в комментариях То есть, если у меня сайт по рукоделию, то я могу по партнерке работать с товарами для рукоделия. И всем, что интересно женщинам, потому что они больше всего рукоделием занимаются. Наталья пишет, да? Запросто. Ты можешь, это Алла отвечает, ты можешь предлагать любые интересные темы женщинам. Но я насчет вот этой тематики могу свои три копейки ставить. Дело в том, что у меня было много, ну не много, но было несколько человек, которые занимались хендмейдом. Что я вам могу порекомендовать? На этом можно зарабатывать запросто деньги на самом деле. Есть всякие новогодные течения, типа там игрушек, вязанных. Есть течение ну, как, как найти те вещи, которые монетизируемые. Берете статью вашего сайта, да, то есть запросы, которые люди набирают по вашей тематике, переводите их на английский язык, заходите в Google, на, ищите по англоязычным сайтам. Ищите сайты, где какая-то, видно, явно продающая страница по вашей тематике. Если вы английского не знаете, там берете тот же самый Google Translate, кидаете туда страницу, он вам переводит. Все, вот эту страницу вы себе на сайт делаете. То есть те вещи, которые буржуи уже продают, вот их аналогичные вещи ищите у себя. Они будут продаваться. Я могу сказать по рукоделию конкретные вещи, которые можете продавать. Например, комплекты для свадеб стоит комплект 250 долларов включает в себя две подушечки блокнотик и для бутылки там вязана такая штучка беленькая салфеточка и бутылка обвязана вот эта штука стоит 250 баксов я думаю по себестоимости на баксов 50 стоит. То есть, считайте, какую вы выгоду вы можете сами навладеть производство. Я бы вообще на вашем месте делал банальнее, раскрутил бы эту тему, написал бы продажник, нашел бы людей, которые бы эту штуку делали. То есть ищите на западных сайтах, что люди уже продают, смотрите, как они это продают и моделируйте. Это самый оптимальный срок, способ. Не смотрите на наших русских. То, что у нас в интернете, это далеко не факт, что это продается. Это вязание подводное крючком это не непродающая вещь. Я говорю те вещи, которые я реально видел, что не продаются. Вот тему в которую мы как-то обсуждали, это одежда для собак. Я проходил тренинг, был тренинг, надо было провести на любую тему вебинар. Вот я подготовился за пару дней и провел вебинар по одежде для собак. И я знаю, что вот сайт, который был сделан по итогам, он приносит реально клиентов неплохо зарабатывает человек обучая. Зарабатывать вообще можно. Понимаете, на своих знаниях в интернете это такая штука, вы можете вообще на своих, можете на своих, можете на чужих. В данном случае у вас вообще все карты руки, я думаю, вам мало очень хорошую партнерку даст, вы можете. Раскручиваться, уже зарабатывать неплохие деньги. Так, есть еще какие-нибудь вопросы? вам спасибо. Лора пишет: спасибо, Сергей, очень информативно и вдохновляющий Ну, я надеюсь, что все-таки вас действительно вдохновил, чтобы не заниматься ерундой. Мне вот очень нравится, симпатизируют люди, которые действительно хотят зарабатывать и действовать. Сейчас я попробую передать али микрофон. Я закончу на сегодня. Всем большое спасибо. Так, Алла. Алла, Алла, Алла. Два, три, четыре, пять. Меня слышно. Проверка. Поставьте плюсы, мои хорошие. Кенкрофон передал. Да. Не знаю, как мы. Отлично. Знаю. О, Сереж, отлично. А, большое тебе спасибо за то, что ты провел каст. Как всегда, куча информации, вся информация полезная, все по сути. Я понимаю, что у многих из моих золотых барышень мозг закипает, но поверьте мне, я с Сергеем общаюсь и сотрудничаю уже не первый год, и его советы работают всегда на 100%. Если вы даже хотя бы половину внедрите из того, что вы сегодня услышали, а там надо брать на карандаш и внедрять все – Поверьте, вы останетесь очень довольны теми финансовыми результатами, которые у вас получится. особенно те, кто решится раскручивать свои группы, кто решится раскручивать партнерку, кто решится раскручивать свой сайт, блог. Поверьте, эта информация от Сергея, она реально работает, потому что то, что вам рассказывает Сережа сегодня, на самом деле я, благодаря его советам, под его чутким руководством, у себя на сайте очень сильно внедряю и весьма активно Сергей меня консультирует с точки зрения SEO-оптимизации нашего проекта и его продвижения в сети. Поэтому вот, ну, вы знаете, что я не рекламирую и не рекомендую, кого попало, но Сергея действительно от чистого сердца всегда хочу благодарить за ту помощь, за поддержку, которую он оказывает. Поэтому слушайте, запись мы вам дадим, конспектируйте, внедряйте и получайте для себя пользу. Сереж, еще раз тебе огромное спасибо за вебинар благодарю тебя, что ты откликнулся на мою просьбу мне чертовски приятно что ты это сделал как всегда респект и уважуха за море ценнейшей информации большое спасибо всем удачи внедряйте главное внедряйте и все у вас получится это раньше. самое главное да, точно. Да. Ну, на этом будем заканчивать до свидания